Друзья, намасте! Приветствую вас на канале Йога Дома. Сегодня у нас вечерняя практика для начинающих. Данное занятие поможет снять ментальное, эмоциональное напряжение, будет способствовать снятию мышечных зажимов. Мы мягко тонизируем, а затем расслабим мышцы, подготавливая тело ко сну. Итак, мы начинаем. Начинаем из положения, сидя, перекрестив голени стопы, оставляя под коленями. Это сукхасана, удобная поза. Если у вас дома есть кирпичики, вы можете использовать кирпич, подложив его себе под таз, чтобы быть выше, чтобы удалить бедро от туловища, то есть увеличить расстояние и тем самым минимизировать нагрузку на мышцы спины. Разотрем ладони до ощущения тепла, и положим теплые ладони на глаза. Сделаем несколько надавливающих движений ладонями на глазные яблоки. И, убирая ладони от лица, положим ладони на бедра или колени. Расправим плечи, останемся с закрытыми глазами. Пронаблюдаем, как дышит наше тело. Сделав длинный вдох, с выдохом отпустим все лишние мысли, отпустим все заботы на некоторое время, погружаясь в свое тело, погружаясь в ощущения своего тела. Продолжая дышать через нос, уроним подбородок на грудь, округляя спину, выдох. Со вдохом разогнем спину и попробуем прогнуться, направляя лицо в потолок, не запрокидывая затылка. С выдохом снова округляя спину, уроним голом. и со вдохом снова прогнемся выдох круглая спина подбородок на грудь вдох прогиб выдох круглая спина подбородок на грудь вдох прогиб выдох круглая спина и со вдохом нейтральное положение расправьте плечи поднимите подбородок со вдохом потянитесь за руками вверх, открывая глаза. С выдохом опустите руки за спину, опираясь на ладони, разверните плечи лопатками, вытолкните грудную клетку вперед, поднимая ее вверх. Сделайте несколько дыхательных циклов с каждым вдохом, раскрывая грудную клетку, увеличивая межреберное пространство. Еще один дыхательный цикл. Хорошо. Со вдохом вытянемся вверх. С выдохом положим ладони на колени. И прогнувшись со вдохом, попробуем сместить туловище на перекрещенные ноги. И здесь расслабляем мышцы шеи, уроним голову. И останемся пару дыхательных циклов. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Через круглую спину выйдем со вдохом и расправим плечи. Выдох. Сделайте вдох, уведите правую руку за спину, левую положите на правое колено. С выдохом очень аккуратно разворачивайте грудную клетку вправо. И с выдохом, скользя подбородком параллельно земле, очень мягко уводите голову дальше вправо. Следите, чтобы правое плечо не поднималось вверх. Постоянно опускайте его вниз. Дышите носом ровно и спокойно. Выходите всем телом. Со вдохом перенося ладони на колени. Сделайте выдох. Уведите руку левую дальше за спину. Правую ладонь положите на левое колено. С выдохом, не спеша разворачивайте грудную клетку влево, опускайте левое плечо, душите вдох и с выдохом, как бы скользя подбородком параллельно земле, уводите голову дальше влево. Не поднимайте левого плеча, возвращайтесь со вдохом, перенося ладони на колени. Вдох и выдох. Разгибайте сначала одну ногу, вытягивайте в сторону, затем другую, встряхивайте стопы, встряхивайте колени, стопы, колени, стопы, колени. Закладывайтесь с другой ногой сверху, сукхасана, другая нога сверху, сделайте вдох и округляя спину, Уроните подбородок на грудь, выдох. Четыре прогиба, вдох. Четыре округления, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И последний раз. Вдох, выдох. Нейтральная спина со вдохом, плечи расправьте, выдох. Потянитесь за руками, вдох. С выдохом руки уведите за спину, выдох. Опирайтесь хорошо на ладони, разворачивайте плечи и опускайте их вниз от ушей, толкая лопатками грудную клетку, дышите, раскрывая ребра, вдох выдох вдох выдох сделайте вдох возьмитесь за колени выдох прогнитесь вдох опустите туловище вперед округляйте спину роняйте голову дышите вдох выдох вдох выдох Через круглую спину выходите со вдохом и расправляя плечи, выдох. Левую руку переносим за спину, правую ладонь на левое колено. С выдохом мягкий разворот грудной клеткой влево. Вдох и внимательно голова поворачивается вправо. Выдох, скользя подбородком, параллельно земле. Оба плеча опущены вниз. Не скручивайтесь интенсивно. Дышите носом ровно и спокойно. Верните сначала голову. Вдох, выдох. Верните туловище. Вдох и выдох. Правая рука за спину. Левая на правое колено. С выдохом, поворачивая грудную клетку вправо, оба плеча вниз. И с выдохом, поворачивая голову влево, выдох. Очень аккуратное скручивание позвоночного столба, полное скручивание в вертикальном положении. Верните голову вдох-выдох, верните туловище, вдох и выдох. Разгибаем одну ногу, другую, встряхиваем стопы, встряхиваем колени, стопы, колени. Меняем положение тела, раскладываясь по коврику. Возьмем себя под колени, Округляя спину, позвонок за позвонком, вытягивая как будто бы из таза ладони на затылок, придерживаем ладонями голову и вытягивая себя через грудные и шейные позвонки, опускаемся. Можете ладони оставить за головой, но должны лежать плечи и предплечья. Если не лежат, тогда лучше руки разогните в стороны. В этом положении держите, пожалуйста, поясницу постоянно прижатой, то есть спину держите постоянно вытянутой по коврику. Стопы поставим уверенно и будем работать с правой ногой. Разогнем правую ногу на весу, на весу. Поднимем ее со вдохом вверх, с выдохом согнем и разогнем от себя на весу. Вдох выдох. Держите носок стопы направленным на себя, вдох, выдох, вдох, последний раз, выдох, изгибая ногу в колени, разворачиваем колено наружу, пробуем стопу положить на левое бедро. Следите за тем, чтобы таз не вступал в движение, движение только в тазобедренном коленном и голеностопном суставах происходит. Мышцами работаем, колено отводим от себя, 8, 7, 6, 5, 4, 3, таз зафиксирован, 2, 1, скользим правой ногою за ногу левую, и левой ногою, отклоняясь влево, аккуратно выполняем скручивание, обратите внимание, Согнутая правая рука остается лежать на земле, на коврике. Возвращаем ноги, вдох. Правая стопа под правое бедро, выдох. То же самое с левой ногой. Разогнута от себя левая нога на весу, вдох, подъем вверх, носок на себя. Выдох, сгиб колена и разгиб ноги. Еще три, вдох. Выдох, еще два. Вдох, выдох. Последний раз. Вдох, выдох. Согнули колено, вдох, положили стопу на правое бедро. Выдох. Таз зафиксирован. От себя отводим согнутую ногу, мышцами работая. Восемь, семь. Таз зафиксирован. Шесть, пять, четыре, три. Два, один. Скользим левой стопою за правую ногу. И с выдохом аккуратно уводим правую ногу вправо. Левая рука лежит. Вдох, выдох, дышим. Возвращаемся. Вдох и выдох. Далее руки вдоль тела бедра кладем на живот и немного пробуем мышцами спины приподнять таз сокращая при этом мышцы живота также можете отталкиваться руками всем плечевым поясом то есть руки и лопатки вдох выдох вдох выдох еще шесть пять, четыре, три, два. Один. Закончили. Обняли голени и перекатываемся на седалищные кости, то есть поднимаем туловище. Со вдохом. И меняем положение ног, разгибая ноги в коленях, насколько получится, и отводя стопы друг от дружки. Я развернусь к вам лицом. Можно оставить колени подсогнутыми, если вам тяжело. Можно использовать кирпич под таз. Если вы готовы, разогните ноги в коленях. Руки оставим за спиной, будем опираться на ладони и одновременно отталкиваясь руками, будем стараться поднимать таз Вертикально земле. Я всегда сравниваю положение таза и его форму с кирпичом. То есть, если у вас таз опрокинут назад, опрокинут, вы отталкиваетесь руками, старайтесь вот таз поднять вертикально земле. Поднимаем руку правую, будем активно работать в плечевом суставе. Поднимаем руку правую, вдох и делаем наклон к левой ноге. Возможно, спина будет круглая. У каждого своя амплитуда движения на выдохе. Возвращаемся в вдох и руку за спину, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Последний раз вдох, задержимся, выдох. Вы можете взяться вот за голень. Можете взяться за щиколотку или за стопу. Обратите внимание, носок правой стопы смотрит вверх. По возможности удлиняйте ноги из таза, разгибая колени. Отсюда мы поднимемся за руками вверх, вдох, развернемся вперед. Руки через стороны уведем за спину. То же самое к правой ноге и с левой рукой. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще два движения. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Последний раз вдох, останемся, выдох. Возьмитесь за голень. За щиколотку или за стопу. Следите, чтобы носок левой стопы не заворачивался к центру. Дышите носом ровно и спокойно. Мягко удлиняйтесь по задней линии ноги, внутренней линии ноги. Чувствуйте вытяжение вдоль позвоночного столба, особенно сейчас здесь левый бок. Активно удлиняются мышцы в этой части. И за руками прямыми поднимемся вверх, вдох и выдох руки через стороны. Далее сгибаем ноги в коленях, стопы оставляем дальше от таза, примерно метр, 80 сантиметров. И подхватив себя за колени, выполняем прогиб, вдох, опускаем туловище. И здесь уже спина какая получится, круглая спина, возможно, каждый опустится на свою глубину. Положение рук не принципиально, но не нужно, пожалуйста, браться за щиколотки, выполнять пружину и тянуть себя. Попробуйте расслабить ноги, вы добавите еще вес туловища больше к ногам и попробуйте расслабить мышцы спины. Несколько дыхательных циклов задержимся в этом положении. И упираясь ладонями изнутри колен, через круглую спину поднимемся со вдохом. И расправим плечи, выдох. Далее, также вы работаете вдоль коврика. Я периодически меняю положение тела, чтобы было понятно. Стопы мы поставим на ширину коврика. Носки стоп развернем наружу. Ладони остаются за спиной и руки остаются опорными. Попробуйте, опираясь на стопы, носки стоп наружу, примерно под 45 градусов. Опираясь на ладони, приподнять таз, насколько это будет для вас удобно. И когда поднимаете таз, выталкиваете его вперед и вверх. Хорошо. Теперь мы попробуем себя поднять на трех конечностях, периодически меняя опорную руку. Начинаем разворот в правую сторону. левую локоть в пупок. Отталкиваясь тремя конечностями, поднимая таз, вдох, грудная клетка развернута вправо, следите, чтобы левое колено не заваливалось вовнутрь колени от центра и выталкивая таз вверх, потянитесь левой рукой вверх, вдох, опуститесь с выдохом, то же самое в другую сторону, левая рука за спину. Правый локоть смотрит в пупок, не спеша приподнимаемся, здесь пару дыхательных циклов, вдох и выдох. Правое колено вовнутрь не падает, Поднимаете таз вперед и вверх, со вдохом правая рука вверх, опустились, выдох. И еще по разу сделаем, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох выдох, поменяли сторону, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. Хорошо. И далее мы меняем положение тела, раскладываясь передние линии тела на коврик, ноги в любую сторону, ложимся на живот. Ладони под плечи. Всегда, когда мы ложимся на живот, от таза, то есть от прижатой лобковой кости до нижних ребер, до реберной дуги, мы стараемся вытянуть живот по коврику. Со вдохом. Таз прижат лобковой костью. Вдох. Зацепились ребрами. Выдох. Лоб положим в коврик. Руки вытянем вдоль тела. И заведем ладони под бедра, Как можно глубже заводите руки под туловище. Предплечье заводите под таз. Упирайтесь лбом и поднимайте обе ноги вверх. Это несложно. Это несложно. Останьтесь, дышите. Дышите. Дышите. Дышите. Опускаем стопы. Освобождаем руки, ладони в одну линию стали ей, пальцами ног цепляемся за коврик стопы на ширине тазовых костей и отталкиваясь вдох входим. Марджаряса на поза кошки, ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами, приподняв колени оттягиваем таз назад, растянув живот по бедрам. Не смещайте никуда ни ладони, ни стопы. И чувствуя, что спина прямая, ногами не спеша приподнимайте таз вверх, оставляя спину прямой. Спины не округляйте. Посмотрите на свои ноги, чтобы колени не были раскрыты наружу и не сходились к центру. То есть стопы стоят на ширине тазовых костей и колени соответственно тоже собаки мордой вниз мы стараемся расслабить шею уронить голову ладонями плотно прижимаясь лопатки к центру не сдвигая вытягиваетесь через весь позвоночный столб крестец направляя в потолок кто в этом положении готов чуть чуть больше разгибает колени или попеременно разгибает правое колено сгибает и затем левое колено Хорошо. Отсюда мы идем стопами к ладоням и меняем положение тела, опускаясь тазом за стопы. Как вам удобно. Придерживайтесь за коврик. Подхватываем себя под колени, округляем спину и раскладываемся. Ладони, укладывая на затылок, поддерживаем голову. Ноги остаются согнутыми в коленях. Стопами глубоко подходим. Забрасываем левую стопу на правое бедро. Здесь руки будут сейчас в активной работе. Приподнимайте правую стопу от коврика. Оставайтесь в этом положении. Можете подхватить ладонями бедро. Если вам тяжело, оставьте правую стопу на коврике. Если вы готовы, попробуйте разогнуть правую ногу, насколько готовы, да? и как мы делали мышцами спины, мышцами живота, приподнимая таз, попробуйте взяться выше за стопу, очень внимательно с левой ногой, да? у каждого будет свое положение, у каждого будет свое положение. Хорошо, Отпускаем ногу правую, возвращаем поясницу, таз, ставим правую стопу, ставим левую стопу, забрасываем правую стопу на левое бедро, наблюдаем ощущение в тазобедренном коленном суставе рабочей правой ноги и приподнимаем по готовности левую стопу. И дальше двигаемся не спеша. Помните, да, можно руками немножко оттолкнуться, мышцами спины, мышцами живота работая, приподняли таз. Все очень комфортно, все очень аккуратно, без резких движений, не стараясь телом Встроиться в какое-то положение, а положение подстраивая под тело, не причиняя себе боли, работая уважительно к своему телу, постоянно приглушая эмоции и ум, который тянет нас, который бежит впереди тела который торопит нас порою, возвращаемся. Руки свободные, вы можете их вытянуть в продолжении тела, поясница прижата, обе ноги вытягиваем вверх, направляя носки стоп на себя, пятки вытягиваете вверх, и носки стоп от себя, на себя, от себя, шесть, 5, 4, три, два, один. хорошо, перекрещиваем щиколотки правая нога сверху, левая, правая, левая, 6, 5, Четыре, три. Два, один. Ноги, сгибая в коленях, согнутые ноги шире друг от дружки. Ладонями надавливаем на бедра. И через позвоночный столб вправо, влево, Качаемся. Аккуратно. Хорошо закончили. Попробуйте взяться ладонями за пальцы ног и аккуратно перекатываясь на верхнюю часть спины, уйти стопами за голову. Будьте внимательны и аккуратны. Возможно, еще накатиться на шею больше. Очень внимательно и аккуратно уйти стопами немножко дальше. Оставить руки на полу и вернуться спиною. И затем, сгибая ноги в коленях, поставить одну стопу, другую, разогнуть одну ногу и другую. В этом положении расслабиться, прикрыть глаза, сделать глубокий вдох, сделать глубокий выдох. Расслабить еще больше все мышцы, крупные, мелкие, все суставы, крупные, мелкие. Отпустить все события, которые уже свершились. Не думать о грядущих событиях. Почувствовать в себе состояние покоя, состояние принятия и остаться в этом состоянии. Вы можете остаться в положении расслабиться не рекомендую долго лежать потому что есть вероятность того что вы соснете поэтому через любой бок правый или левый предварительно согнув колени через круглую спину в положении сидя и затем не спеша в положение стол я благодарю вас за практику, покоя вам, мира. Занимайтесь йогой с нашим каналом и будьте здоровы!